Блять, погодка сегодня шепчет, а пацаны играют во что, во что играть? Мы играем на пену. Ох ебать. Играем на наказание хорошего леща, прямо такого вот, вот эта вот пеночка для бритья хорошая, пеночка, гладенькая. Ага. Что у нас? Четыре а удара будет? от лавки по стандарту, с ага. наката, четыре удара слету из-за спины и так уже 12, для... да, кто же? чтобы этот кто получит Оскар, а кто получит пену ведь кто-то может стоять вот так с, с Оскаром, а кто-то будет вот так стоять со пеночкой это буду не я запомните мои слова ты выиграешь хоть в какой век ты когда нибудь вот сегодня этот челлендж 100 процентов я выиграю сто процентов все настроен? Настроен. а ты что скажешь мы татары много не говорим, мы доказываем дело. Подходи, <свистит> <свистит> доказывай на ворот, <свистит> На самом деле, знаете, был такой вортарь, Лев Яшин? А на самом деле, он <свистит> <свистит> был тоталь. Да, <свистит> да, ладно, по-любому. Не обосраться. Однозначно. Да я в рот, это вообще... Он прыгает, как последняя, блядь. Да не бомбит у меня! Чершь? А ч они говорят, что у меня бомбит туда меня? Я не знаю, как кузнечик, я его, блядь, не в ту сторону даже направляю. Тут на найти кузнец летает. Как казан. Я не знаю, что делать и как мне быть, ты, блядь, настроен? Ух! Нет, не зашел. Блять, как он там нет? Не, не за... зашел! Что это было вообще? Не я не знаю, отлетел ли он от сетки, вот так вот, или отлетел а он от штанги. Он да я, я с тебе что говорю, что ты там весь, блядь, уже растотарился но. Ну-ка. Ага. Один. Давай один. 141. Это трэш, это просто трэш. Дэн, мне кажется, ты не настроен. Либо я сейчас забиваю в девятку, хорошую банку, либо ничего вообще ага. Ну это вообще сложно Давай Дэн <laughs> Иди домой не знаю. Может у тебя черга корявая? Нахуй. Нет, надо насилу бить насилу Надо убить. прийти к своим к стокам, с чего я начинал Я никогда не бил щеткой, никогда в жизни, блядь я всегда бил с подъема. Чего я начал бить щеткой, я сам на себя не понимаю. Непонятно. Думаю, порисковать. Да? Да, но я не бересовать. Тоже корявый, блядь. Риск это жизнь. Да. А решать только тебе оправдыванно или нет. Кто-то говорил, что уйдет в хороший отрыв. Да ты видел, что я сейчас пробил. Я сейчас вот, Следующий два с ще щеточкой. Давай. Щекой в да. угол. По центру. Хороший отрыв, я уйду, блядь. Специально. На, серьезно, ты не верил, не верил, нет? На самом деле, просто летовать начал, поэтому я думаю, специально следить челлендж. На, серьезно, ты не верил, не верил, нет? Ну, догоняй. Специально пустил, Такая он залетела. не расстраивался. Дурочка как? А? Что сказать? Вот такой удар, что скажешь? Дура, дура, дура, залетела. Отсюда что слышно? Сейчас надо его Я его догонял. В принципе, надо было не бить. Это там актриса. Вот они говорили про свои школы до да, локомотив барселона но они еще не знают на что способна школа матча, сити поэтому ставь лайк подписывайтесь на канал и когда будет нахуй хуй с ним 500 тысяч подписчиков нахуй я выйду на поле да это жестко Севастополя по дворовому футболу под стол туда ладно, специально гоняю рутеря, чтобы он устал <laughs> и в угол не прыгнул. А так что еще два удар, один гол есть. Нужно сравняться, нельзя отпускать денчик. Потому что пенальти это как известно лотерея. А я этот, а я не азартный человек. Бля, не надо было пить, он вообще. Нет. Назад мне куда помню. Эта голливудская сказка решится на пенальти. У тебя преимущество на пенальти, но. Но. Блядь, я тебе его но эти пенальти нужно реализовывать так, как будто я бью их на, на результат. Угу. И бить вообще, блядь, без шансов для голкипера, чтобы и себя не огорчить, и, угу. может быть, тех, кто за меня будет болеть. Да? Да. Что бы сказал своим подписчикам? Наконец-то выигрываешь, блядь. Наконец-то выигрываю, да, это хорошие слова. Но еще не, пока песня не закончена, пока он не получит пены, это нельзя считать Ну, давай. вонючий кольца в который достаточно ему попасть один раз и он да. меня уже наказал у меня сейчас три есть у него один но ну, делать, делать надо однозначно делать надо однозначно давай делать это хотя бы за один зачем туда пошел по центру ну что скажешь ты блять что сказать специально сделался такое расстояние преимущество на серьезно не верил не верил нет Ты что, дурак, блядь? Но ну, это было жестко, нахуй. <laughs> Но ну, это было жестко, блять. Да, он ушел и перплей посмотреть нельзя с плентуком. Ой, ладно. А, а по-моему, полная остановка по правилам запрещена да, но если сейчас еще говорим, он начнет гореть, тильтовать. И это снова я, я все-таки наконец-то победил. Будем наказывать старого пирата Джонни. Что? Я сейчас сказал до этого, может перемотать. Да. услышать мои слова Опять видите? Сказал, поддался или еще что-то, ну как видите, он любит говорить. как он рад. Да, ну, это как обычно, отмазки, блядь, старого пирата. Чтобы помягче было. Я думаю, достаточно. Why? Это было жестко. Всем привет! Хо-хо-хо-хо! Не, не то время не, не. не то время года, конечно. Ребятки, задавайте новые челленджи, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А самое главное, нужно Улячь. задавать новые наказания. Да, надо придумывать новые наказания, чтобы многое будет зависеть от вас, от интереса. Придумывать что-то новенькое. Но если вы нам поможете, мы будем только рады. Также предлагайте свои челленджи, будем записывать их. На все Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за, Всем просмотр. Спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита, кто, кто пошел, да, или кто уже поел. И пока. пока. Чечер. Пока. пока. Пока, пока. А ты что скажешь? Всем пока. Морской ешь нахуй Джонни.